Приветствую всех, он на Айтмиссангер, меня зовут Алекс. Итак, скоро Новый год. А новогоднее настроение есть? У вас есть? Лично у меня его. Лично у меня этого новогоднего настроения нет. Что обычно делают люди, когда у вас нет новогоднего настроения? Например, берут и заказывают. Например, берут и заказывают. Шапки новогодние. Давайте закажем. Данные. Один. Данные. И оформляем заказ. Отлично, оно пока прогружается. А теперь... Появилось новогоднее настроение? Может, надо украсить елку? Вот. Хорошо. Помогло. Нет, а почему? Помогло. Нет, а почему? Появилось? Нет? Может, надо одеться понарядней? Вуаля. Что изменилось? Появилось настроение. Лично у меня нет. Может, надо? Что, блин, еще надо? Подарок купить? Новогодний? Ибо есть там конфету? Вот украшения купить. Серьезно? Интересно новогодний настроение. Нет? А почему нет? Надо гирлянду купить. Оля, получите, распишитесь. Вот нам до стол украсить. Появилось новогоднее настроение? Нет. Так, смотрим это видео и представляем новогодний праздник. Расскажу, как можно без этого всего и не тратить деньги, ненужной хрень, от которого вот так не появится праздник. Расскажу, почему у нас нет новогоднего настроения и как его нам вернуть. Монакануна Эльфа меня зовут Алекс, мы начинаем. такое новогоднее настроение появляется ну ладно мы тут забрались по итак сейчас у многих нет новогоднего настроения мы делаем наражаем елки покупаем новогодние подарки ездим ну куда угодно чтобы отвлечься от войны от этой всей суеты потому что Всем хочется праздника. А его нигде нет. Честно сказать, не надо. У меня тоже его не очень-то есть. Но, как говорится, если ты дурак, то тебе всегда будет весело. Потому что ты можешь придумывать абсолютно всё. А Поэтому всегда тебе будет весело. И тебе похуй, что я тебе буду думать вот так вот. Ну, а если серьезно поговорить и задуматься, ой. ну ладно, начинаем. Вот, например, как я себе поставлял новогоднее настроение. Сейчас я взялся сну, нашел, пошел нашел сну, оторвал от нее ветку, нарядил эту ветку, что увидели у меня на столе что. Вот хоть что-то, я сказала, будет пахнуться сну в квартире. Хм. Мандарины надо покупала. Не нож. Новогодние фильмы как-то у меня вот тут не хотелось вообще их смотреть. Если у вас нет настроения, не смотрите их, вы все увидите настроение еще сильнее. Так. Вот вообще я могу вам посоветовать, чтобы у вот вас появилось новогоднее настроение. Это там, например, позвонить. Своим друзьям, родственникам, поговори с ними. Но если не хотите, не звоните. Вот я недавно лично, у нас сейчас, в стране я еще сижу, снега вообще нет. Прям вообще, дубарь дубарем, а снега нет. Я вот так подумала. Туда там, где Туда, там, где будет ветер, интересно. И вообще будет новогоднее настроение. Я пошел на карьеру. Блять. Сейчас. На карьеру. Там зависал. Один пошел, завершен. Ну, не хотят никаких выбор. что? Потом я.. Хотел приукрасить все комнаты. Ну потом, как же это все геморно. Вот я недавно пошел, купил себе шоколадного деда мороза, ну вкусно было. Сорвало, стрессе не появилось. Купил кофе, Строение не появилось. Потом я вот так начал просматривать фотографии прошлого, у нас прошлого. Я вот так вот смотрю, вспоминаю этой страшная штука, я вам скажу сразу. Но вы знаете, так как будто и настроение сразу появилось. Вот хочу я прорезненько, вот я его себе устрою. Я себе его устрою. Я заказал себе новогоднюю шапку и буду вас приветствовать в ней. Кстати, мое приветствие будет ровно 31 на 1 в 0000 на ютубе, Столись, может даже, даже прямую трансляцию запишу. Да, так, между нами. Я вот, думаю, ближе к Новому году, у меня там рыба плавает. Думаю, рыбу тоже украсть. Я не идёшь, чтобы в нее гирлянду кидать. Поэтому там лампочка есть специальная. Повешу, будет у рыбы свет. А не ношу, Пусть уже рыба порадуется Новому году. Я начал писать, ну, поднимался я тоже настроение, начал писать там салатики, что можно приготовить на Новый год, такое вот, такой вот все. ну типа ну ну вот так. Придумал, чем я буду праздновать Новый год. Вот такое настроение так и появляется, вот, ты не ходишь ни хера, ни хера не делаешь, Ой, вот, говоришь, а я не буду отвечать на мой да-да-да-да-да. Хм. У меня тоже такое было настроение, поэтому никого не скажу. Вот, а там у меня просто, ну вот лежу я, думаю, а что если из этих слов всегда начинается мой самое интересное? Вот этих, что если я взял вот эту сосну, что если я сделаю гирлянду, что если я вас буду поздравлять про мою трансляцию, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас я перед вами сижу в Ирландии, и у меня есть новогоднее настроение. Кстати, передай привет Максиму. Теперь Передаю привет президенту, канал ОК, подписываемся, и с ним в 2023 будем снимать совместные ролики. Выходите в совместные прямые трансляции. Как может и на его канал, а так больше к моему каналу не пройдемся. Будет частым гостем. Угу. Поэтому привет тебе передаю. Ну вот так вот. Он сейчас сидит у нас в Чехии, означает, говорит в у них был гололёб, а ведь два раза ныгнулся. Ну а шо я от него уже дал. У них там, по-моему, не новый празднуется, а... Господи, что у них там празднуется? С 24 на 25 вроде что-то празднуется. Рождество. О, приду, вспомнил. Рождество у них там празднуется. Не знаю, как он будет праздновать. Вот, сегодня позвоню ему, спрошу. выделюсь с вами? Может быть, это не Вот. Э -э Вопрос, почему у меня не было новогоднего настроения. Я вам сейчас перечислю. Снега нет. Э Мороза такого нет. Там грязь, слякоть, дождь. Осень. Э -э дальше. Ценная выше крыши. Настроение э -э в заднице. Холодно. Э -э война идет. Ума... Э -э нас еще не тысяча. Да-да, я к вам обращаюсь. Нас еще не тысяча. Ай-яй-яй. Надо исправляться. Моя цель в новом будет добить тысяч подписчиков. У меня еще не было нового настроения из-за того, что меня куда-то постоянно гнали. И весь этот декабрь меня куда-то постоянно гнали. Или сюда, сюда, туда, пятая и десятая, иди там поубирай, иди там поубирай. Иди шоу, а это то, пятое, десятое. Юшкин Бабай. <сюсь> там много всего случилось. Ну ладно. Я вот в этом году планировал купить себе подарок на НГ, но подумал, да нахер он мне вообще нужен. С один момент. Тут заметил какой то херню. И дрить мадричит паук. Ладно, хер, с ним убью его потом. Странсвет. После его убить. Да, да, да. Или сейчас убить. Так зачем мне паук нужен? Кто знает, зачем мне нужен паук? Пишем в комментариях. Ядрна, блядь. Смотрите. Ну, Вы этого видеть не будете. ха <связывая> бля, я сыпла. Ядрёна, бать. Еблан. Конченый паук. <связывая> Вы ничего не видели? Вы ничего не докажете? Это вообще был не я, вам показалось. Я не люблю пауков, потому что нахера не очень нужно. Так она нервы действует знак задирки на пауку. Это было бы сомнение, был бы мой сегодня любой знак. Ну, ладно, не Сейчас он будет от кролика. Вот это голового такого кролика. Ледяного. Ну, хрен с ним. И... Я не люблю кролика. В год будет годом дракона. В 3-4 этого года я буду ждать больше. всего. Я люблю. Драконов такого. Может, даже сделаю вам эти драконы там. Может, даже сделаю или закажу. Короче, интересных их не придумаю на 2024. А пока будем довольствоваться 2023. Да-да. Вот это вот табличка, вот это -э, календарик Далее Меня предоставила Юзера. Мне ж надо корм для собаки покупать. Предоставила Юзера. Эти хм, ему большой вот, вот такой вот. Вон. Хм, молодцы. А почему? Ну, потому что там тематические новогодние наклеечки такое порадовали. Круто, кстати, рекомендую. И роял они тоже рекомендую. Я в общем, могу. Так, я не могу отвлекся от темы. Ну ладно, пройдем... Рекомендую вам Юзера и Роял Камин. Качество и там, и там офигенное. Вот мне реально нравится. Ну еще я недавно нашел очень интересную паню тоже. Корм это высшего класса корм. Конечно, стоит он дохрена и больше. Ну, может быть, потом куплю. Может быть. Или не может быть. Ну, я подумаю еще. Ладно, проехали дальше. Итак, Новый год, Новый, Новый, Новый год. Кстати, а в чем вы будете его праздновать? Триндеть. Кстати, Хотя а в чем вы будете его праздновать? Лично я буду праздновать до Новогодней шапки, что я заказала. И в клеточчатые рубашки. Не ношу. А в чем вы будете праздновать? Мне интересно. Пишите в комментариях под видео. Эдмонта да я наряжу в оленя. И серушки найду. Ну, а так вот, вот как-то так. Кстати, еще напишите, что вы хотите на выход. Самый интересный комментарий появится в следующем новогоднем видео. Слово, Алекс. Дай вам, Дай вам слово. Ну вот так вот. Завтра у нас еще. Что у нас завтра? 28-й еще ближе к Новому году. Надо будет убирать, стирать, готовить, готовить, классно. А с этим выключением света далеко не уйдешь. И холодильник иногда не работает. Поэтому мы все будем готовить 31-го. Представляю, на кухню хрен попадешь. Те тебя туда гонит. Вообще бомба а не праздник. Там я с горем пополам дождался этих ноль ноль ноль. Налили тебе или нет? О, это даже я не знаю. Ну, мог с ним налили, допустим. И э, это радостный поели и распались поспать. Все, охуенный новый да-да. Вот так вот. Обычно заканчивается у меня новый год. Ну, а я что? И, честно, не знаете, не и не очень-то и против, чтобы у меня так закончился. Но я бы перепочеряла. Так, все, я понимаю. Итак. Проходит мой новый год. Если у вас он будет лучше. И это... Можете посмотреть фильмы видео еще как чем-то отвлечь от этой войны вот если вам говорит как ты можешь радоваться Тебя, говорит как ты можешь радоваться что ты вообще делаешь знаешь что там происходит ну блин знаю. но это чем могу я знаю, что там происходит. Прекрасно знаю. Прекрасно я все видел, что там происходит. Но ты если вот не радоваться, И ходить, как, извините меня за выражение? Баран? Вот мне ну, нахуй не надо. Я лучше порядуюсь, куда-то захожу, куда-то бабки потрячу. Ну, получу хорошее настроение. А то сидишь в четырех стенах и слушать о, человека расстреляли, убили, с крыши спрыгнули, неважно. важно. только то, что в 1923 война закончится. Нашим захисникам, захисницам выдадут эти медали отваги. Да, ну, обычный народ может их поддерживать деньгами. Всем остальным. Но вот, да, если не радоваться, то что нам делать тогда? Вот некоторые люди просто не могут ничего сделать. Вот, они надо на меня так смотреть. Мне еще нет 18. И меня не призывают. Угу. А я не скажу, сколько... Но у меня еще не 18. Ну, близко, какой сейчас, не скажу, сколько. Меня не призывает, а я бы с великим удовольствием пошла. Думаю, либо на снайпера, либо... на летчика. Ну, всегда Люб люблю летать в облаках. Ничто я говорю, я в рот, я в Да так да, просто захотелось. Ну, ладушки, дорогие ребята, слушаем новогодние ремиксы. Подписываемся на канал Ставим лайки Всем ставим лайки Всем до скорой встречи С вами был Алекс И, блин, вы, наверное, Счастливого Нового года Рождества Всем пока